Всем привет на канале Мой Голос в Космосе, у канала э, юбилейные 777 подписчиков, до этого было 555, вот 666 не успела заскринить. Слушайте комментарии зрителя. В нашем районе в 22 городах нарисовали 22 граффити на тему шахматы белого кролика с надписью «Игра началась». 23 третий год год белого кролика и кота невероятное совпадение вот не знаю как вам кажется мне мне видится что совсем вот не замечать и игнорировать полностью правильно ли это но серьезно таких посланий много вопрос в том что происходит на самом деле может быть одним из смыслов игры является сохранять как раз душевное равновесие, как вы думаете. Я просто смотрю другие источники, там некоторые рекомендуют включить здоровый эгоизм и, дум, как это сказать, привести свои эмоции в порядок и абстрагироваться. Но если так, то чем же тогда проснувшийся будет отличаться от не проснувшихся? Вопрос такой себе интересный. Пока ничего не подключали, ничем. Но вот если подключают и проснувшиеся возьмут себя в руки и сохранят душевное равновесие, то вот тут уже пойдет различие. В притче о, семи... о десяти девах с лампадами подчеркивается, что они заснули и проснулись. Подчеркиваются, что все они, все десять дев были проснувшимися но только опять зашли в новые миры, опять не зашли. Это вполне актуальный вопрос понять, что значит набрать масло и что значит им не делиться. И сегодня хочу обсудить некоторые моменты Нового Завета, которые никто не рассматривал так, и рассматривать их так только сегодня и возможно. Для этого должен быть интернет и все вот эти статьи, которые публикуют генетику Вот хотя бы общие данные, количество хромосом у разных животных. Как вы знаете, в Новом Завете козлы называются нечистыми животными, а ослы, ослам дается шанс. У козлов 30 хромосом в гаплоидном наборе. Сейчас, где я тут находила? Ну, 60 в диплоидном, в парном. А так 30. А у осла... 31. 62 на 2 делим. 31. Сейчас мы обсудим эти числа. За 30 сребренников был предан спаситель. За 30 сребреников. Дальше. С интуитивных каналов известно, что при рождении текущего материального мира... Был, было рождено 30 ионов, и так получился текущий материальный космос, который преднамеренно, может быть преднамеренно, создан с ошибками, он чем-то отличается от остальных миров. Дальше, статуя Христа Искупителя в Южной Америке без пьедестала стала 30 метров. 30 метров, почему не 33 три? 30. Это я так посчитала 10 этажный дом. Вы можете видеть людей по сравнению с ростом. Статуи. Вообще это грандиозное сооружение. И самое удивительное, это руки такого размера. Они создают рычаг. Огромный рычаг. Итак, по числу 30 подведем итог. Пока что это набор список. Нечистым животным называется коза. Именно у козы 30 хромосом в гаплоидном наборе. За 30 сребреников был продан Спаситель, и его статую почему-то возводят 30 метров, а не 33, что, как по мне, было бы более ожидаемо. 30 ионов, 30 число 30, как символика создания текущего материального мира. Теперь перейдем к 31. Ах. Ну, это вообще удивительно, какие животные бывают. 31 число осла, ослу дается шанс. Осел в нашей разговорной речи, осел упоминается только негативно. Впрочем, как и козел и коза только негативно. Если мы можем сказать здоровые как кони или заживает как на собаке в плане комплимента, то есть животные, которых только высмеивают. Где мы встретим 31 сумма чисел в клипе Ольги Бузовой 186 если я правильно посчитала, можете пересчитать. Дает 31 умноженное на 6. А дальше в фильме «Игра в кальмара» Их 456 игроков 456 Сейчас, где у меня калькулятор А, это 19 на 4 Это уже коты 19, на, 19 умножить на 24 Равно 456 24 то Карты вторую и так далее Я пока не знаю, о чем говорит это число 24 старца апокалипсиса, 19 я нашла, что это коты, свиньи и лисы в гаплоидном наборе хромосом. Здесь известно, что из тех, кто ушел, на повторную игру вернулось 93%. 93% это 31 умножить на 3. То есть видим в этом фильме 91, 31 умножить на 3 у Ольги Бузовой 31 умножить на 6. Неявно, но это число, как по мне, оно появляется. Это число, а 7% вернувшихся в эту игру, коррелирует с 7% верующих в самой атеистической стране мира в Китае. Успешное атеистическое. 7% людей опять-таки упоминается в Новом Завете. До скольки раз прощать? До 7, до 77 прощайте. Я, так пони, я потом сниму ролик про то, что между 5 и 8 процентами людей примерно 1,13 часть чем-то отличаются от остальных. Отличаются 23 процента, упомянутые там, за вычетом 77. Психологи вслух говорят, что на земле Примерно 20% психически здоровых. Ну, здесь 23% синхронизировано с числом э, хромосомы человека в гаплоидном наборе. 77% – это остальное население, которое, может быть, не является исконными людьми, чем-то они отличаются. Я понимаю, что то, что я тут насыпала очень много чисел, да, это не очень просто воспринимать, но основное, что надо запомнить, что 31 и 30 и 30 в генетике коррелируют с Новым Заветом. И почему-то у нас упоминаются на эстраде и в кино числа, кратные 31. Это основное, что надо запомнить. По остальным статистикам я буду снимать подробнее. Мы живем в интересной математике. Пишите мысли, ставьте лайк. До новых встреч.